Я никогда не смотрю на внешность, мне главная душа, что парень был хороший, добрый и отзывчивый, а внешность второстепенна. Какой симпатичный парень, я бы стал с таким встречаться. Не мой типаж.